Какая собака звонит в такую рань? Но у меня же отпуск. Умри, несчастный. Ты у меня еще позвонишь. В 8 утра. Жаль, что в жизни такое происходит слишком редко. To beer or not to beer? Вот в чем вопрос. Shakes бир. Это я, секретный агент Гарри. Mm. the the the the the смотри-ка калькулятор к двери приделали а это же кодовый замок вот ты кот мой любимый цвет! Мой любимый размер. Возьму на память о Марго. Предмет женского гардероба Шесть букв. Похож на нашего сержанта Паланского, особенно прическа. О как, песочный будильник. Колдовское учебное пособие. Умелые руки Надо все-таки было мыть руки перед едой.